Так, сегодня я вам расскажу, как создавать свой сервер в МТА Для начала, чтобы скачать, нужно скачать сам клиент с официального сайта mtasa.com Дальше, когда вы установите в папку, у вас будет в ней папка сервер Здесь, что вам нужно знать, так это то, что вот это ярлык он запускает сам сервер а остальное уже лежит за тем, что будет у нас запускаться Сначала нам нужно сделать себя администратором и настроить название и сколько будет играть игроков, максимальное количество и так далее. Здесь нам нужно будет указать наше название, порт сервера, максимальное количество игроков, остальное менее важное. Ну и также вот эти строчки, я вам объясню, что это такое. Для начала, чтобы нам сделать себя администратором, нам нужно в группе админ создать такую строчку, где это будет ваш логин. Остальное, что ниже, вот это актнейм, это все функции, которые может выполнять какая-либо группа людей. Everyone это каждый, модератор, супер модератор, админ, консоль и так далее. Если вам нужно будет добавить модератора или супермодератора или кого-то, либо еще, также добавлять добавляйте эту строчку, здесь указывайте его логин на сервере, все. Кроме того, здесь также э, бывают стычки в том, что когда вы устанавливаете скрипт, ну ладно, давайте начнем с того, что вы устан захотели установить скрипт. Он будет устанавливаться на гейплей, то есть вы скачиваете zip-архив, кидаете его в геймплей, Затем нам нужно будет указать его в автозагрузке. Это вот здесь вот, в МТА сервер. Копируйте эту строчку, вставляйте ее заново. Здесь мы указываем название данного скрипта, без .zip, просто название админ. например. Сертап указывает на то, что будет ли он запускаться вместе с сервером, либо же нет. Вы можете его запустить а, с помощью админки. Также, чтобы сделать себе администратором, вам нужно для начала зайти на сервер, ввести слэш-регистр пароль, по, зайти а, по те логин, которые вы указали в, в, в файле ACL. А, вы указываете а, слэш-регистр пароль. Пойдите на сервер, это слэш-логин пароль все, теперь вы в администратор, заходите в административную панель на клавишу P и вот если вы указываете указ здесь 0 то вам нужно будет а, запустить данный скрипт через админ панель заходите во вкладку ресурс а, находитесь через поиск либо ищите сами в этом списке и справа жмете старт также можете останавливаться с помощью кнопки старт, но Зайдете и там разберетесь. А здесь в Play это это наш игровой мод. Я его делал сам, потому что стандартный ну, это стандартный мод, он будет у вас изначально. То есть все, что здесь у меня, это все изначально было. А, то есть сервер у вас, у вас уже готов. А то, как его настраивать, вам нужно будет знать уже самому. Хорошо, мы захотели, например, снять машины. Для этого нам нужно будет зайти моды, netmatch, ресурс, автопак. Ну, нужно создать любую папку хоть где. Здесь у нас будет три файла нужных для нас. Так будет удобнее. Мета. Здесь будут указаны файлы, то есть посылки на то, чтобы загрузить, загрузить этот файл на сервер то есть она будет выглядеть изначально вот так, если вы захотите закачать одну машину, а чтобы ее закачать нам нужно ее скачать в формате dff и txd carpac.ru это э, скрипт в котором будет производиться команда, в данном случае замена машины здесь мы также будем указать название машины нашей и ее ID, которую мы заменим то есть название может быть любым но ID должен быть той машины, которую мы заменяем. А ID этой машины мы находим на официальном сайте. В папку «Да то мы кидаем нашу машину. И в итоге получается у нас три файла. Мы это кидаем в один архив файл. И у нас получается, например, автопак. И мы должны его записать. Закинуть в папку геймплей и записать его здесь геймплей записать название этого архива то есть у нас там автопак получилось либо же можно сделать с помощью отдельной папки то есть у меня здесь отдельная папка автопак я могу записать именно ее также есть такой один нюанс когда вы устанавливаете например скрипт такой как панель входа регистрации и вам нужно прописывать его уже не здесь получается так что ну да вы должны записать его здесь но также не забыть записать еще и в папку и в файл ацел и для того чтобы мы его записали нам нужно ввести такую строчку как object name, resource название нашего скрипта вот. ну это нужно я добавлял только в админ и больше никуда только в админ так здесь вроде все уже объяснил здесь нам больше ничего не понадобится ресурсы, это, эти папки они не нужны так как здесь сохраняется инфо, э, некоторая информация извлекаемая из наших скриптов логи это то что на сервере происходило записывать за все логи наша админка, эдитор нам не нужен, гейммод это наш гейммод и это стандартный и все остальные для того чтобы разнообразить игру например поиграть в, в, стрел в стрелялки или в гонки на одном сервере в геймплее скрипты само, само собой. Также там могут быть и скины, и машины, как я вам показывал. И здесь вот у меня скины. Они аналогично друг другу записываются. Причем где уви увидеть туториалы, как устанавливать машины, то все добавляют машины в разные папки. Разные архивы закидывают. Ты прописывай по 100 строчек э, в файле MTA-сервер. Здесь у них очень много строчек получается. Только у меня, потому что я нигде не видел, записываю. Все делается в одном архиве. Вот так вот, все громоздко, конечно, но зато писать ничего не надо по сто раз. Ну и время меньше уходит, на это. Потом рука уже нарабатывается. И осталось только нам сейчас прописать машины в списке на F1. Вы, конечно же, будете его русифицировать, скачав с какого-либо сайта русский фрирум. Сейчас мы его найдем. Так, Здесь мы ищем vehicles, так как машина. То есть здесь есть мета, это ничего нам не дает. Скины, помощь на какую-то там кнопку F, э, интерьер, анимации, статистика, оружие, погода. И здесь вот нам нужно будет только каталог название группы. Остальное нужно стереть. То есть мы добавили одну машину, например, ввели здесь ее ID. Ну, здесь вот, получается так, что название, например, легковые машины. Здесь у нас ID машины. Здесь ее название, например, там. Nissan 350Z. Все, потом мы все сохраняем. Обновляем архив и заходим на сервер либо же перезапускаем его, либо перезапускаем через админку в ресурсах э, Freeroom заходим F1 и там у нас э, в списке создания машин только одна машина наша то есть Nissan 350 например все остальное как создавать геймод, потому что изначально у меня не устраивает там э, очень много машин, они мне не нужны оставил только три машины видели музинов у казино остальные машины поместил на то место ну туда где им место короче то есть например у меня работа дальнобойчик то я поставил их туда где они должны стоять